Выпьем! Я буду водку. А кто водку не любит? За вас. Привет, еще. Здравствуйте. Здравствуйте. привет! Привет, привет! Привет, привет! Привет, Да? Привет, ты куда? Привет, привет, привет! Привет, привет, привет! Привет, привет, привет! Привет, привет, привет, привет! Привет, привет, привет! Алина. Алина. Алина! Алина! Это Алена, Алина. младшая сестра. Хорошо. Выпьем? Выпьем? Выпьем? Да, подожди, я налью. Ну чуть-чуть совсем, уже Нет. поздно. Конечно, конечно. Все, с Новым годом, что всё было. Ты чего меня глило? В том году. С Персиков. Здоровья Екатеринбургу. Здоровья Екатеринбургу. Счастья Екатеринбургу. Привет Уралу. А вы как узнали, что мы в Екатеринбурге? Я Ямак. Я Хорошо. Молодцы.